Не сюда, кск -кс -кс -кс. Покажи мне повод и готово. Вот она бегает, обследует территорию. Э -э Маркиза. Я назвал ее маркизой. Друзья, я решил покормить ее кормом таким вот. Это у тебя? Что? Давайте ей пожелаем приятного аппетита. Друзья, я прям яйцо выловил. Пусть это особо королевское яйцо тоже есть. Кстати, очень спокойно переносит воду, ему даже нравится, вот видите, водные процедуры. Видите, она меня даже не царапает совсем, не, как вам сказать, не, не дерется со мной, очень ласковая. Сейчас я ее оботру, посмотрите, какое чудо, а? Как, как можно такое чудо кому-то отдать или куда-то деть, друзья? Тебе холодно, а ты вырываешься, а? Куда ты убегаешь а, от меня? И совсем не хочет, друзья, обтираться, сохнуть. Совсем не хочет сохнуть.